20 лет назад на базе факультета усовершенствования МОНИКИ организовалась кафедра ортопедической стоматологии. И впервые около 20 лет назад я здесь прошла обучение по системе с использованием дентальных имплантатов СЕМОТОС. И по настоящее время я работаю с этой системой. Каждый симпозиум, который проходит, он всегда проходит в очень интересной, теплой атмосфере. Это всегда встреча специалистов, высоко квалифицированных. Это встреча с друзьями, с коллегами, обмен опытом. Запомнилось, наверное, из последних симпозиумов. Это симпозиум Сочи, это симпозиум в Санкт-Петербурге, который проходил в прошлом году. Всегда приглашаются очень интересные лекторы. На, на курсы, которых потом хочется пойти и продолжить обучение. Организаторы симпозиума, в частности в лице непосредственно моего закафедры Федора Федоровича Восеба, это высококвалифицированные специалисты, которые на свои симпозиумы приглашают специалистов тоже высокого, высокого мирового уровня. Рассматриваются очень сложные и интересные вопросы, касающиеся и непосредственной имплантации, и э, других сложных э, вопросов именно в ортопедической стоматологии, хирургической, это вопросы гнатологии, окклюзии. И всегда это живой и теплый обмен. Всегда можно обратиться и получить консультацию э, у данных специалистов. И э, по завершению это всегда в теплой и атмосфере банкет. Дорогие друзья и коллеги, буду рада встретиться с вами на пятнадцатом юбилейном конгрессе, который состоится в Москва-Сити 25-26 октября.